Ты кто? Саша. Саша. Да? Он дарит комплименты, Мил улыбается И все сомнения прочь одним махом Ему никто не говорил ни разу Эй, пацан, иди нахуй Дарит комплименты Милу